Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Вкусные рецепты. В этом видео вы узнаете, как очень просто приготовить карпа в духовке с ароматной зеленью. Для его приготовления нам понадобится 800 граммов карпа, лук 2 штуки, 1 зубчик чеснока, 1 морковка, сметана 6 ложек, 2 столовые ложки лимонного сока, петрушка, соль и перец по вкусу растительное масло. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео, там же находится и подарок для вас. Начинаем с того, что вдоль спиной части карпа делаем надрезы с обеих сторон, чтобы разрушить мелкие косточки. Затем взбрызгиваем рыбу лимонным соком, натираем солью и перцем. Далее готовим начинку. Морковь натираем на крупной терке, петрушку измельчаем. Одну луковицу режем полукольцами и разрезаем еще пополам. В сметану добавляем соль, перец и смешиваем 2 трети соуса с овощами. Начиняем этим составом нашего карпа. На фольгу, смазанную подсолнечным маслом, выкладываем лук, порезанный кольцами. Сверху выкладываем карпа, Смазываем его сметанным соусом и накрываем еще одним листом фольги, заворачивая края. Отправляем в духовку на 1 час при температуре 190 градусов. Минут за 20 до окончания выпечки снимаем верхний слой фольги, чтобы карпик подрумянился. Вот такая рыбка получается по этому рецепту. И если у вас такой карп получается вкуснее, напишите об этом в комментариях.